девочки всем доброе утро я продолжаю интенсив убрать лишнее и интенсив идет вот так мягко спокойно и без каких-то интенсивных движений и я объясню почему дело в том что э, очень часто бывает вот такой стереотип что обязательно нужно бежать бежать что-то делать что-то быстро быстро быстро э, выполнять для того, чтобы был результат. Но на самом деле результаты достигаются иногда с помощью методики маленьких шагов. Методика маленьких шагов предполагает, что вы регулярно, каждый день выполняете что-то и потихонечку, постепенно добавляете следующее какое-то упражнение или следующий шаг. Почему это так важно? Потому что, ну, давайте будем честны, если мы имеем что-то лишнее, то, значит, мы это накопили за какое-то время. К примеру, да, И я знаю, например, что у меня был момент, когда я себе сбила сон. И я ничего не меняла в жизни, кроме как того, что я поздно ложилась спать. Я за две недели набрала 2 килограмма. Не меняя ничего, кроме сна. То есть есть вот такие вот эффекты, которые проявляются вот таким образом а что еще очень важно важно помнить, что обращайте внимание, сколько вам лет если вам 30, вы восстановитесь быстрее, потому что обменные процессы в организме идут достаточно быстро, если вы сидячий образ жизни ведете, то потратите чуть больше времени если у вас, если вам 40 или 40 плюс то здесь нужна действительно регулярность, именно регулярность Приведу два примера я по утрам хожу гуляю к морю или хожу гуляю в парк и встречаю там естественно разных людей. И вот год назад приблизительно я встретила там человека, который является директором кафе и вот он просто ходил по набережной, ходил по набережной туда обратно. Он не занимался, ничего не делал, никаких упражнений он просто ходил. Потом на какое-то время у меня был другой маршрут какие-то и вот я через год приблизительно увидела его. И я увидела, что он постранил. Постранил именно потому, что регулярно, каждый день, он просто ходит. Он просто ходит эти там несколько километров. У нас набережная наверное, 1 километр 68 метров. И вот если пройти туда обратно, это 2 километра. Да? Если находить 6 тысяч шагов, то тогда вы, к примеру, там, да, вы пройдете около 4 километров. Соответственно, просто выдерживая какой-то ритм, просто прогулка, она улучшает и кровообращение, и успокаивает нервную систему. Очень важно, что вы в этот момент думаете, да, то есть отпустить мысли, наблюдать природу, погоду и так далее. Но тем не менее, любое движение, оно даст вам эффект, если вы будете это делать регулярно. Поэтому мы идем по принципам маленьких шагов, но... Я надеюсь, что а, вы почувствовали, что если вы начали жевать воду, если вы начали пить еду, если вы начали а, выполнять дыхательные упражнения, если вы начали ходить, то вы уже почувствуете, как ваш организм на это отреагировал. Если вы мне напишите, как ваш организм на это реагирует, то я буду вам очень благодарна. Буду понимать, что то, что мы с вами делаем, оно нашло отклик в ваших сердцах и помогает вам жить более качественно.